Первое, с чем сталкивается любой риэлтор, опытный он, неопытный, новичок ли, или 20 лет на рынке, все равно в самом начале, начале цикла э, заработка денег у нас идет сбор объектов, сбор базы объектов по-любому. но ну, то есть ты все равно к этому возвращаешься, все равно добираешь базу. И э, сейчас с чем столкнулся рынок? Первое. Собственник не пускает в квартиру и не верит, что я продам быстро. То есть, если раньше он просто не верил, что я продам быстро, и поэтому еле-еле шатковал, кого то получалось уговорить, и иногда были какие-то эксклюзивы, и, как правило, не на самые популярные объекты. То сейчас нет возможности даже зайти в эти квартиры, и часть собственников поснимали объявления э, с досок объявлений. То есть, в принципе, объем рекламы объектов стал меньше. А дальше. Не забудьте, что когда... Собственники снимают свои объекты с продажи, все равно не забывайте о том, что у них тоже заканчиваются деньги. И если у них есть цель продать, это вот то же самое, что с покупателем и с продавцом. Если у человека есть цель купить или цель продать, у него есть очень веская причина для того, чтобы он начал это делать. Если бы у него было просто «я типа присматриваюсь» или «мне просто интересно» или «мы просто выставили, чтобы посмотреть, сколько это может стоить», это вранье, потому что истинная правда, она, если человек начал действовать, значит, у него есть очень тяжелый, весомый аргумент. Как правило, связанный с решением какой-то проблемы. То есть и у него что-то болит, и поэтому, и это болит практически каждый день, а лучше каждый день, и поэтому начинает решать свою проблему. А первое успешное действие. А очень важно понимать, что вот если мы с вами представим клиента, знаете, как капусту, да, и внутри вот есть вот эта кочерышка капусты, вот это вот его основная мотивация, неважно, это покупатель или продавец да, недвижимости. Но вот сейчас, допустим, на примере продавцов. Если они выставляют свой объект на продажу, значит, там есть реальная проблема, какую они пытаются решить с помощью продажи этой квартиры или продажи этой квартиры и покупки новой квартиры. И есть какая-то цель, которую они преследуют. Но вокруг этой идеи есть огромное количество этих листьев, как у капусты, да, а мне это не важно, а это не для меня, а это бла-бла, а это еще что-то, а это еще что-то. А мне, вы знаете, мы вообще никуда, ой, вот не надо, мы вообще сами продаем, ну, а нам не горит. Вот это все болтовня чистой воды, потому что тот продавец, который знает а просто как стабильное данное, что если человек начал действовать, у него есть реально есть там проблемы, есть там цель, и мы сегодня об этом поговорим. Так вот. Не забывайте, что у них тоже заканчиваются деньги, и чаще всего с деньгами связана мотивация, почему они эту квартиру продают. В итоге база чаще всего не ликвидная, и если там есть хорошие объекты, ну, понятное дело, что они истощаются, а новые хорошие объекты взять на нее тяжело. Вот вопрос, друзья. Давайте сейчас оценим базу недвижимости, которая вы располагаете, каждый из вас. Если вы работаете в агентстве недвижимости, то чаще всего базу собирали... к то стажер то приходит, ему дают задание, допустим, 10 объектов взять на общий и быть на эксклюзив, в зависимости от того, как в городе у вас принято работать.